Итак, лучший футболист Года Маша забивает свой гол! А лучший вратарь Года Гонщик будет... Если да, то напишите нам в комментариях! Я уже бегу! Вот, Скай, теперь у тебя будет новая подружка! С ней ты сможешь играть в дочке матери! Ух ты! Гриб, дочки. Алло, Ой, как он мне нравится! Хочешь, я тебе дам поносить! Теперь-то мне точно будет с кем играть дочки-матери! Ребята, спасибо вам большое за такой сюрприз! Не за что стать. Всегда рады помочь! А если вы еще хотите увидеть таких же девочек, как я, подписывайтесь на канал! И не забывайте ставить лайки! чао ка Ух ты! Привет, девочки-мальчики! Смотрите, какой чудесный день! Можно и поиграть! Ну, с кем я играть буду?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 Какая красота! Вы только посмотрите! Ух ты, я тоже такие туфельки хотела бы! Это вот такие туфельки с бантиком. И последний наш слой. И девочка будет на свободе. Ой, мне уже не терпится посмотреть, какой же там платится. Давайте поскорее, поскорее!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 Огромный такой розовый замок мечты. Ой, леди Бит, мне тоже твои не очень нравится. Давай, давай построим замок твоей мечты. Он будет.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 Вот такие девочки нам сегодня попались в сюрпризе, как Лол. Ребята, а вам понравились наши девочки? Если да, напишите нам в комментариях. И обязательно поставьте лайк этому видео. А еще напишите, пожалуйста, нравятся ли вам такие видео. Продолжайте нам дальше. И напишите, что бы вы еще хотели увидеть в следующих наших видео. До новых встреч. Пока-пока. Чао-пока.